Так, друзья мои, привет от двух Саватеевых, отца и сына. Сейчас будет супер-шоу. Сейчас мы будем решать задачи, каждую за две минуты должны будем успевать решать, как уже делал Трушин. И это будет тоже помощь друзьям, которые делали конкурсы «Кенгуру». вот. Ну и, в общем, так сказать, мы решили им помочь, они хорошие парни, девчонки. И мы сейчас, значит, во славу этого конкурса... Будем решать задачи на скорость. Итак, первая задача. Поехали. Поехали. Если середина первой половины июня пятница, то середина второй половины июня это. 30. В июне 30. А 1-15. 8, 8, да. А 16-30, соответственно, 8 плюс. 15 получается, 23. Правильно, да? Ну да, наверное. Вроде так. 16, ну да, э, да, да, вроде так. Вот, но это плюс 15. А, это плюс 15, то есть плюс 2 недели и 9 а дней. То есть суббота. То есть суббота. Ответ суббота. 44 секунды. Суббота. Хорошо. С первой справились. Так, причем даже меньше, чем за минуту. No. Поехали, вторая пошла. Чему равна сумма двух чисел, если она на 7 больше одного из них и в 7 раз больше другого? А сумма двух чисел, если она, что там, на 7 больше одного и в 7 раз больше другого, равна 7 плюс b, например. И она же равна 7а. Ага. Ну, значит, это уже у нас, смотри, b а, сокращается, то а, а равно 7 на самом деле. И получается уравнение 7 плюс b равно... Ты уже решил, да? Ну, равно сейчас 49, b равно 42, а, а равно 7, а плюс b равно 49. Все, Все верно, да? Все. Да, у тебя X, Y, да, ага, у меня A и B. Важно, Ответ 49. Да? Оглашаем, проверяем. Это сумма. Отлично. Тут мы за минуту справились. Так, поехали. Задача 3. 5 бук весят, как три бяки. Однажды бяка набрался храбрости и проглотил буку. Во сколько раз увеличился его вес? Да. 5 букв весят как 3 бяки. 5 букв весят как 3 бяки. А, Однажды кто набрался? Бяка. Бяка. Набрался. А, так, бяка значит, э, сейчас я это будет бяка, а у это будет бук. 5 букв весят как 3 бяки. А, 3, 3 бяки равно 5 бук. 3 я равно 5 у. Однажды Бяка набрался храбрости и пригласил бу Буку. Бяка плюс Бука равно... А, нет, а нам нужно не это, а во сколько раз увеличится его вес? Я плюс у. А, кто опять забыл? Бяка набрался храбрости. Вот, вот это нужно найти. Равно 1 плюс у делить на Я. А, так, отсюда y делить на Я равно 3 пятых. Так, y делить на Я... Равно три пятых, а это равно 1 плюс три пятых, то есть 8 пятых. 8 пятых! Одновременно 1,16 на этот раз немножко больше времени. Проверяем. 8 пятых раза. Ура! Все верно. Сейчас пока мы на стороне Ланкастера, а в последнюю мы перейдем на сторону Йорка, да? А, ну... Знаешь, да, что? Или все на стороне Ланкастера сделаем? Да, да ладно. Ладно, принц... да. можно по... так. После... Меньше геморроя будет. Ну, в принципе, ладно, да, запишем все на стороне Ланкастера. Ланкастер и Йорк – это Коваль и Трушин. Пошли в это самое. Так, поехали. Задача 4. У царя Гороха было много детей. В день своего столетия он заявил, у одного из моих детей пятеро братьев а у другого поровну братьев и сестер. Какое наибольшее количество детей может быть у царя Гороха? Так. Так. А, в день... У одного из моих детей пятеро братьев, а у другого поровну братьев и сестер. Третья ну, вроде не важно. Да, не важно. А, пятеро братьев, а, а у другого поровну братьев и сестер. Пять братьев. То есть. У мужчин либо пять, а. либо шесть. А, ну да. Х а, а, равно пять. Или 6. У, 6. у другого такой наибольший детей да. может быть у целя гороха наибольшая. Сейчас, поровну братьев и сестер, да? У другого поровну братьев и сестер. У, у, другого. у, у другого? У другого, у одного из у детей. У одного из быть. детей. Это, это может быть все равно а У другого, да. Поровну братьев и сестер. То есть x плюс 1, а, сейчас x плюс 1 равно y, или x равно y плюс 1. То есть они отличаются на единицу. Да. x, y отличаются на единицу, x должен быть 5 или 6. Да, ну, а, сколько ну, максимум? Ну, максимум нужно по максимуму брать просто здесь 6, а там 7 просто, и все, правильно? А, нет ну, других возможно, ограничений. Возможно, там продукты, да. а, ну хорошо, очевидно, что не больше 13, правильно? А, а, потому что нет куда взять, x не больше 6, да. а y не больше 7. Да. Давай построим пример, что 13, это верно. А, 6, значит, 7, 7 мужчин а, и 6 женщин. 7 мужчин, 6. А, он, да, а тогда вот. Да, ну, тогда все работает, да, очевидно. А, сейчас, а сколько там? Потому а, что у одного ну, мужчины 6 братьев. Нет, 5 братьев не получается, да? 5 братьев? Сейчас. А, да. 6 мужчин и 6 женщин? и 7, наверное, все-таки. 6 и 7, да. 6 и 7 можно. Тогда тут... У, у этого 5. А у этого? А у, у, у, у, у этого порога. У, у порогу, ну, он да. Он Все, все да. верно, да. Ну ладно, два, короче, мы его успели, да, правильно все, У нас все 13 да. было раньше, мы бы его дали. Ответ установили. был раньше, да, мы бы его дали, да, мы, его мы просто, просто придумывали, мы придумывали как бы... Проверку. Да, проверку, так что ну, все, все хорошо, говорю. да. Все, ну будем считать, что справились, но может быть нам не зачтут ее или там зачтут Нет, с каким-то... зачтут мы написали. Ну, в принципе, 30, да, мы написали правильно. 13, это появилось, да. Ну, мог Так. Если Хорошо, сейчас, момент, подожди, сейчас сотрём и номер пять. И номер пять. Слушай, а на стороне Йорка мы можем тургор записать? Да. О, клёво. Так, но, врубай, но при, да, предыдущая ты... была уже ничего. Дворник работает по средам, субботам и нечетным числам. Ага. Какое наибольшее количество дней подряд он может работать? По средам, субботам и нечетным О, числам. Да. По средам. Субботам и нечетным числом. По средам, субботам. Ну, Среда? Нет. А, Да. Суббота. Суббота. Суббота. Суббота. Суббота. Суббота. Суббота. А, дальше, значит, смотрим 20, значит, ну, ну, ну по-моему, вырастить дальше уже мы никак не можем, да. <coughs> то есть, <coughs> вот, вот, среда, вот, суббота, а, вот, ну да, нечетных чисел, ну, как бы, тут, ну, да. смотрите, да, а, да, но у нас, как бы, есть ответ, у нас еще минута на рассуждение и доказательство его, ну, по крайней мере, 6 может быть, а, 6 может быть. Потому что вот, пожалуйста, 29, -е, 31, -е, 1, -е, 3. -е, и, соответственно, 30 среда и 2 суббота. 4, 5, а, вот, то есть 6 дней подряд он может работать. Но вот что касается. А, а, больше 7. А, да, вот Но можно больше ли 6? 6? Ну, не больше 6. Ну, ну вот, да, то есть как, значит, а... у нас должно быть. А, если больше 6. Если так, 7 у подряд. У нас тут понедельник, а, а тут у нас тоже понедельник. А, 7 подряд, ну, из, да, из 7 подряд, получается, что. А, они не могут быть четные, да. Нет, 7 подряд могут быть четные, но там внутри три четных. А, если эти две нечетные, то внутри три четных, если здесь не такой переход, три четных не могут быть субботой и средой подряд. Поэтому только. Да, ну, в общем, короче, ответ 6. Ответ 6. Доказательство длинное, муторное. 6 дней подряд. Все. И тут я уже попался. Все. А я сразу почувствовал, что тут переход через месяц будет. Вот. Да, но доказ, доказывать долго. но ну, ну, понятно, да? Я, мы, мы можем как Ничего Трушин раз. потом разобрать аккуратно. Вот э, Трушин разбирал каждую потом очень аккуратно. Но здесь единственное, которое надо разобрать, это вот это. Остальные мы ну, фактически уже разобрали. 4, а там 2 еще одна. Да, а вот 6 6 одна. Давайте вот это разберем, да, да, просто, да. Тайминг основной. Просто разберем последнюю задачу. Итак, э, то, что есть шесть, пожалуйста, теперь вопрос, может ли быть. 7. Если семь, то в одном из дней 4. А, в одном из месяцев, да? В одном из месяцев. Да. Если, если 4, 7 то в одном из ну да то есть четыре подряд в одном хотя бы 4. А, да если это через месяц но если это в одном месяце то там если из семи месяц... три четных которые не могут быть Нет, ч... Понятно. Ну, короче, двумя субботами как... и... если там четыре или пять в одном месяце то в другом хотя бы два и там одна четная а тут хотя бы два четных да тут хотя бы два иначе тут хотя бы 6, и тут три четных да и ничего и не все. получается да а, то есть это единственный вариант в котором будет два четных если будет три четных то уже не может вот. быть все да вот да, а соответственно, <г Heartache> ну, три четных не могут быть заняты субботами и средами, Ну, подряд, так говоря, из семи. Из семи, из семи, семи. да, если и будет восемь, то. <ган> если будет восемь, да. то все равно внутри да, будет семь, внутри будет семь, то да. да. То есть семь не может быть, потому, потому что, что у нас что... переходы из среды в среду. Да, да, да. Все. Поэтому, значит, четных должно быть два, а тогда, ну, нечетных здесь не может быть никак больше четырех. И все. Ну вот, значит, решайте конкурсы кенгуру или как там они называются, но в описании все скажут.